Сегодня мы поговорим о э, теме э, мошенничества на пенсионном рынке, э, поговорим о видах мошенничества, о актуальности, э, актуальности этой темы на сегодняшний момент, а также о действиях э, участников рынка, которые позволят в перспективе э, уменьшить до минимума количество жалоб и негатива от застрахованных лиц, от лиц э, в плане перевода их накопительной части в НПФ без их согласия и связанные с этим вопросы. Я думаю, что все вы знакомы с тем, что с начала года Пенсионный фонд России в связи с количеством жалоб, которые поступили к ним от застрахованных лиц, лишал трансфергентского соглашения три крупных фонда это Норильский никель, благостояние и Ренестан жизни пенсии. Соответственно, сложно говорить о том, что эта тема не актуальна в контексте того, что Три крупнейших фонда лишились фактически самого главного канала продаж по факту наличия жалоб и недовольства от застрахованных лиц. Тем не менее, в рамках обсуждения этой темы важно сказать, что по сравнению с другими страховыми рынками процент от переведенных клиентов в НПФ он очень незначительный. Поэтому, несмотря на то, как преподносится эта тема, вопрос... Жалоб, он существует, тем не менее, не является настолько массовым и критичным для пенсионного рынка. К тому же участники рынка а, четко понимают, что для его а, планомерного и а, правильного развития в перспективе а, этот вопрос необходимо четко и жестко контролировать, чтобы а, репутация НПФов, и в частности а, тех, тех компаний, тех а, физических лиц, которые занимаются работой, по переводу застрахованного лица в тот или другой НПФ, чтобы их работа была, к ней относились а, клиенты потенциальные а, с пониманием и а, с доверием, что очень важно. Все-таки речь идет о накопительной части пенсии. Конечно, для каждого а, гражданина это является важной, нужной составляющей а, благословением в будущем. Поскольку наша компания фактически является а, представителям именно агентской группы, потому что мы аккумулируем а, агентскую сеть, которая фактически общается с клиентом конечным и предлагает ему услугу обязательного пенсионного страхования. Мы знакомы, к сожалению или к счастью, с довольно большим спектром мошенничества. Ну, Во-первых, хочется сказать, что можно мошенничество подразделить на условно два направления. Это направленные в первую очередь на застрахованное лицо, и во вторую группу я бы отнес мошенничество, которое направлено в большей степени на брокеров и на представителей НПФ, соответственно, по списку типов мошенничества. Первый – это хорошо известный, нарушающий законодательство, законодательство в области маркетинга фондов, предоставление услуг, денежных, любых других благ застрахованному лицу, за подписание договора обязательного пенсионного страхования. Фактически по закону говорится о том, что нельзя ни представителям фонда, ни агентам, ни какому другому лицу предлагать клиенту потенциальному любого рода оплату и поощрение за заключение такого договора. Но, к сожалению, на рынке встречаются случаи, и они достаточно распространены, когда клиенту предлагают либо какую-то минимальную оплату допустим, из э, практики, деньги на телефон, найти работу или что-то в этой области, для того, чтобы он э, осуществил подпись договора обязательного пенсионного страхования. Конечно, это не коррелирует с реальным желанием клиента подписать договор, и э, зачастую такие продажи, они отличаются плохим консультированием, то есть в итоге застрахованное лицо не понимает, реально, какая польза от этого договора, что представляет собой этот договор и в какой НПФ его перевели. Отсюда идут негатив, жалобы и а, впоследствии человек просто уходит в другой НПФ или возвращается в ПФР. Далее это введение в дача предоставление ложной информации здравоохранному лицу в разных областях, например, что перевод в НПФ является обязательным и очень срочным. То есть до этого года впоследствии это будет оплачиваться и будет принудительно. Либо приводит пример, что, допустим, если человек уже принял решение о переходе в один НПФ, то говорят о отзыве лицензии у этого НПФ, либо о том, что в перспективе он будет обанкротен в этом году или в следующем. Все связано вот в этой области. Также можно сказать, что а, важный момент в рамках продажи, а, консультирования, и его тоже стоит отнести к мошенничеству, заключается в предоставлении а, прогнозов, которые не имеют под собой основы. То есть, понятно, финансовый консультант, делая прогноз на год, на два, на три, на пять, десять лет, ему сложно предоставить адекватные показатели. И на их основе, допустим, на обещании того, что в среднем доходность этого НПФ будет более 20%, клиент может принять решение положительно о переводе. Но В итоге понятно, что э, вероятность осуществления такого события в перспективе по доходности не очень высокая. И, конечно же, клиент будет фактически обманут при э, подписании договора ОПС. Третья часть, э, которая делится на два направления, это двойные продажи. Я бы разделил их на двойные продажи в рамках года, которые наносят максимальный урон как брокерам, которые представляют этого агента, в случае, если они вдруг с ним начали сотрудничать, и НПФ. Потому что э, помимо э, предоставления некорректной информации для застрахованного лица, в рамках двойных продаж каждый из фондов, которые представлял агент, э, осуществляет оплату этих договоров. То есть э, для наглядности. Человек э, приходит к клиенту и предлагает ему перейти в НПФ номер один, условно, говоря о его пользе, доходности и о том, что пенсионная реформа призвана увеличить благосостояние в перспективе. Клиент все понял, доверился агенту пенсионному и подписал договор. Через несколько месяцев тот же самый агент приходит к этому клиенту и, предоставляя некие новые аргументы, предлагает перейти в другой НПФ. Понятно, что, во-первых, переход фактически осуществляется в рамках года один раз, и выборка в два месяца после принятия первого решения о переходе в НПФ совсем недостаточно, чтобы оценить деятельность этого НПФ. В этой ситуации агент совершает некорректные действия, во-первых, стоит э, заходному лицу пояснить систему, как работает она, что он переходит реально только один раз в год э, в НПФ. И второе, конечно же, э, с позиции э, фондов э, эти агенты э, совершают мошеннические действия, потому что э, получают оплаты и э, с одного фонда, и с другого. Хотя э, их работа реально она была проведена сдвоенная и э, не была завершена до конца. То есть клиент в первый НПФ не перешел, он перейдет во второй. Почему я изначально сказала, что разбил бы на два направления? Потому что точно так же можно сделать, но не в рамках года, а, допустим, через год, после завершения отчетного периода, после того, как внесены изменения в реестр застрахованных лиц Пенсионным фондом России. Соответственно, это тоже неправильно, потому что клиенту... И вообще логика использования этой системы в том, чтобы долгосрочно находиться в каком нибудь из негосударственных э, пенсионных фондов, чтобы понять, какую доходность этот фонд показывает, какой сервис он оказывает. И здесь важно, чтобы человека не мотивировали с целью получения дополнительного дохода, не мотивировали агенты сменить НПФ через год, на другой год. Это тоже вид мошенничества, который, к сожалению, достаточно сильно развит на пенсионном рынке. Один из самых острых на рынке вопросов и видов мошенничества – это разные формы подделки подписи. Человек, пользуясь своим должностным положением, либо приобретая некую базу данных, либо любым другим доступным ему способом, находит персональные данные клиента достаточно для заполнения договора обязательного пенсионного страхования и заявления поручения, допустим. Соответственно, не получив согласия клиента, не рассказав ничего абсолютно этому застрахованному лицу относительно пенсионной реформы, ну, об этом даже речи не идет, подписывается договор, и человек без своего ведома по итогу года оказывается в каком-нибудь негосударственном пенсионном фонде. Ну, что хочется сказать в этой ситуации? Такие прецеденты на рынке действительно были. То есть это, пожалуй, самая негативная из той информации, которая появлялась относительно деятельности пенсионных агентов. Ну, Во-первых, я бы рекомендовал застрахованному лесу в этой ситуации не предаваться панике, потому что, несмотря на то, что, да, действительно, это нарушение закона, его личных прав, его накопительная часть, она не потерялась. И по факту даже те люди, которые были так переведены и остались в течение года, допустим, в этом НПФ, зачастую их накопительная часть увеличилась относительно, допустим, их нахождения в Пенсионном фонде России. Безусловно, это недостаточно для того, чтобы не пресекать такие виды мошенничества. В этой ситуации... Важна деятельность пенсионных фондов, важна деятельность брокеров, а также регуляторов рынка Пенсионного фонда России, Ассоциации пенсионных фондов и всех цивилизованных участников рынка для того, чтобы идентифицировать таких пенсионных агентов на этапе приема от них договоров УПС и, соответственно, не доводить их до сдачи в Пенсионный фонд России.